Всем привет, с вами Иннон Морган. И сегодня мы будем тестировать райзер э, для видеокарты. Подключать ее будем через разъем Express карт на ноутбуке ThinkPad, то есть через вот этот вот разъемчик. Вот сам райзер. Видеокарту будем подключать Nvidia GeForce 610. У меня другой свободной видеокарты, которую я могу подключить ноутбуку, нету. Ну и еще эта видеокарта мало требовательная. То есть я не хотел к Райзеру... Тут можно подключить блок питания через вот этот переходник. А я вместо блока питания подключу обычный зарядник на 12 вольт от роутера. Подключу. Так, ноутбук подключен, райзер подключен. Так, теперь видеокарту сюда. К видеокарте подключаем моник, потому что э, по-хорошему видяха не будет выводить э, на экран ноутбука изображение будет выводить его на моник плютус так это нам пока не надо это мы все в коробку не а, теперь так подключен райзер да еще питание нужно подключить райзер вот здесь у него Скорее всего сразу не запустится Нужно будет попробовать сначала драйвера Но оно как минимум закрутилось Вот оно крутится Как-нибудь более как графично поставлю видяху Но при этом чтобы Сейчас будет долгая загрузка windows В прошлый раз когда я уже подключал этот райзер э, к ноутбуку э, ноутбук увидел дополнительный видеоадаптер но очень долго грузился и очень лагал внутри системы и сейчас я хочу попробовать сделать так чтобы он не так сильно лагал я уже заранее скачал драйвер драйвер geforce для драйвер geforce gt 610 вот этой видеокарты обычная офисная затычка но будет лучше чем встроенная графика intel прошло уже пять минут с момента начала видео наверное минута три загружается винда загружается реально долго потому что пытается подключить этот драйвер уже этот монитор хочет выключиться Да. режиможди о, мышка загорелась надеюсь, скоро включится да, так и есть наконец-то начал включаться По идее, лучше ставить, наверное, эту штуку справа от ноутбука. О, загрузился. Вот, мы запустили Windows. Теперь мы открываем загрузки. Кстати, удивительно, экран э, монитора э, ноутбука мерцает, а телек нет. Я не знаю, какой будет результат, потому что э, вчера, когда я экспериментировал, у меня не получилось запустить именно изображение с видеокарты. Хотя не факт, что сейчас на экране ноутбука не идет изображение с видеокарты, поскольку он очень начал лагать и видит в системе базовый адаптер Microsoft. То есть он видит две видеокарты сейчас в системе. Я могу это как-нибудь продемонстрировать. Сейчас некоторое время будет распаковываться. Как может быть у лицензионной винды закончится срок лицензии? Этого я не понимаю. Пока оно там распаковывается. Зайду в свойства. Не устройство. Да, вот, видит HD Graphics 4000 и базовый ви видеоадаптер Microsoft. Вот у меня есть надежда, что вот базовый видеоадаптер Microsoft понимает вот эту вот штуковинку. Я... Графический драйвер NVIDIA. Прошло 12 минут с начала момента записи видео. Интересно, если выключить вот этот свет, не будет лучше. Давайте так и лучше поснимаем. Там мои руки сразу стали темными. Дует? Холодом дует. Холодная карточка. Когда запускал установку драйвера Nvidia, без э, э, подключенной внешней видеокарты он э, не согласился мне устанавливать, сказал, что э, нету нужного оборудования, я отказался поставить драйвер. Мне было бы комфортнее сначала поставить драйвер, потом подключить э, видеокарту. Ребята из NVIDIA, если вы меня смотрите, вы там переделайте эту систему, чтобы можно было заранее поставить драйвер для видеокарты, которую ты собираешься подключить. Низкий уровень заряда. Стойте, у меня же подключена питалка. Сейчас было бы фиаско, если бы ноутбук так. Сейчас будет фиаско, если ноутбук так и будет от меня отшатывать зарядку. В этом минус использования универсальной зарядки, потому что она со временем приходит в негодность. Если ты сейчас не подключишься, я бы сейчас подключил другую зарядку, так пошла зарядка, что отключиться? Ты не отключайся, сюда пойдет изображение. Так, отлично. Он, он увидел видеокарту. Это уже круто. Понимаю и продолжить. Экспресс, далее. Пофиг он там поставит всякий мусор, но мне сейчас главное, чтобы он с видеокарты вывел сигнал. Чтобы я... Либо здесь увидел, либо там увидел. Честно, я не знаю, где он выведет сигнал в итоге, потому что, судя по всему, он хочет вывести сигнал сюда. А может быть, а вдруг. Хотя это будет странно, поскольку я ожидал, что сигнал будет именно там. Но это даже будет лучше, если он выведет сигнал сюда, потому что это будет удобнее. По крайней мере сейчас оно работает с базового видеоадаптера Microsoft, то есть это базовый драйвер э, для Винде, который э, запускается даже тогда, когда нету драйверов для видеокарты. И картинка изображения выводится именно на экран ноутбука. Возможно действительно будет картинка с э, Видяхи идти на ноутбук, сейчас это узнаем. Я в первый раз ставлю драйвера, в первый раз тестирую. Уже семнадцать минут с момента запуска. Шла наконец установка графического драйвера. Ух, как он долго собирается его ставить. Интересно, из чего так долго? Интернет? Может интернета нет? Не удается подключить. Кстати, странно. Судя по всему, Wi-Fi перестал работать из-за подключения этой штуки. То есть, каким-то образом райзер для видеокарты конфликтует с Wi-Fi адаптером. Посмотрим, что будет после установки драйверов. О, пошла полосочка зеленая. Ура! Не знаю, сходить поесть, что ли? Он очень долго ставит. Сейчас хотя бы пошла загрузка. О, он уже увидел вот здесь Nvidia GeForce 610. Все еще лагает. Совсем чуть-чуть осталось. Сейчас попробуем, если он будет показывать восклицательный знак, отключить встроенную графику. А что советует в инструкции, кстати говоря? Давайте посмотрим, что в инструкции. Ну здрасте, инструкция на китайском языке. А на русском есть? Хотя бы на эльфийском. А вот есть на эльфийском. Так, installation guide. И по-китайски все. Hardware install. Disable DGBRU. ThinkPad. А, понял. Если дискретная графика, то ее нужно отключать. Есть онлайн-техническая поддержка. Так, Здесь мне что-то по-китайски Объясняют Intel HD Graphics Какие-то root-порты А можно было по-русски Не знаю, или хотя бы по Блин Тут Такие прямо настройки Жесткие Офигеть! Да, вот я вот Экспресс-карт подключил Вот, картиночки, это понятно Когда на картиночках а Инструкция на китайском Это вообще непонятно Кто-нибудь может мне с китайского перевести на русский? А? А? Что-то вот так Да. Перезагрузить сейчас Давайте перезагрузим всю эту систему А ты не выключайся На тебя, скорее всего, сейчас выйдет изображение Мы сейчас это увидим Так, загружается Опять с этого. Картинка, смотрите, картинка. И тут и там, и тут и там. Так, а что? Я... А почему я не могу мышкой выбежать? Я хочу мышку на тот экран. А вот мышка на этом экране. Так, отворачиваем ноутбук от любопытных взглядов. Ай, сейчас случайно заметил, что карта током бьется. Так, но если тут есть картинка, то это точно с этой штуки выводится. То есть, смотрите, видите? Монитор подключен чисто к этой карте. То есть. А, -а, -а картиночка есть. Так. Самый лучший GPU-тест это, конечно же, Minecraft. Ну, сейчас проверим еще. Может, Майнкрафт не запустится из-за того, что эта штука конфликтовала с э, ноутбуком. Ой, то есть с э, Wi-Fi модемом. У меня тут интернета нет. Можно, конечно, кабель подключить, если что. Ой, как все лагает. То есть он так. А, вот подключение идет. Ой, нет. Да. Так, только дисплей на два. О, да. Синий экран смерти. Ну, скажем так, оно запустилось. В общем, как-то так работает видеокарта, подключенная к ноутбуку. Е -е -е. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем чао-какао!